смотрит сегодня я решил сделать такой провести эксперимент все уже его делали я смотрел много кто на канале вернее на ютубе из поисковиков проводили эксперименты и я решил лично это сделать потому что смотреть это одно а самому увидеть на своем то есть приборе это совсем другое Взял с собой монет. Все, что у меня есть, медные. Там одна империя практически. Ну несколько, ну, несколько штук серебряных. Положил их в контейнер. Сейчас мы выкопаем яму. И попробуем закопать. И насколько прибор будет видеть. Там на штук 50, может монет. Может, может меньше, может чуть больше, не знаю. То есть небольшое количество. Вот. Погода у нас опять портится вот. Я думаю успеем Оттуда как раз сюда тащит это все Сейчас пройдем он туда К речке Там есть чистые места Где не железо, то есть ничего нету И попробуем провести такой эксперимент Оставайтесь, смотрите Так, ну вот нашел я тут полянку Выкошенная трава И ищу место И вот такой сигнал попался мне Ищу место для закапывания клада. А мне попался сигнал. Сейчас покажу. Видно, не видно. Сигнал офигенный. 89.90. Попробуем сейчас его выкопать. Просто очень интересно, потому что я эти все места уже здесь на тысячу раз облазил. Опс. Вроде как глубоко лежал сигнал. Сейчас посмотрим. в железо бить я и думаю вроде я здесь все поперекопал уже Фу, какие оводы летают ну-ка посмотрим еще раз Смотри, падлы какие летают вообще так, не знаю вроде как у железо отдает но все равно надо выкопать уже раз начал заодно ямку вырыем уже ямка на штык лопаты на штык, то есть штык, лопаты О, Штык полностью там Так, пробуем еще раз, смотрим Что-то выкопал Вроде железо не бьет один 91,90 Эх, интересно, что это такое Хоть бы... Ох ты, смотри, что, а И опять зеленый. я ее лопатой шмякнул Ай-яй-яй-яй Троечка, ё-моё Надо было так впороть Сколько раз себе говорил Яму нужно обкапывать побольше Блин Как с пятаком в прошлый раз вот такая трешечка. Блин. Офигеть, я пришел клад закапывать. По-моему, 24-й год. Но надо же было так садануть. прям вон. Сейчас попробую вот так сделать. Вот видите сверху, прям саданул лопаты. Вот это да, все тут обошел. Вообще все. Здесь в округе, возеречки, все поле. Вот это все полностью обошел. И не я один. С жекой тут ходили сколько. Вот так вот. Будете копать, ямки обкапывайте подальше. Ну, в принципе я вон взял, просто не попал в центр. Не отцентровал, не поверил я просто, что я подниму сейчас монету Думал, может какая-нибудь там трубка медная попадется или алюминиевая Какая-нибудь фигня Оказалась монета Вот такие вот дела Ну, клево Пришел Пришел вклад закапывать И копнул монетку Плохо вижу. Двадцать четвертый год, по-моему. 3 копеечки. Первая такая монета у меня. Э -э я сегодня поднимал две копейки 24 -го года. Тоже медную. А это трешечка, блин. Я ее прям четко саданул. Ну ладно. Значит, еще найдем. Ну все, сейчас будем смотреть, что у нас получится складом имперских монет. Сейчас... Копнул эту ямку, где я трешку впорол Ну думаю, дай пройду здесь По скошенной И Двушечка Желтенькая, красивая Грязная, просто надо помыть ее Советская Двушечка Но... Я уже говорил, я их люблю Собирать такие вот желтые Трешки, пятачки, двушки Копеечками попадалась тоже желтенькая. Обычно они попадаются черные-черные уже. А это вот желтенькая, клевая. Ну вот, ямка, ну. И вон та яма, где я трешку вырыл. О! На одном месте две монетки. Вот так бывает. Как я тут ходил? Не знаю, как я тут ходил. Как можно было трешку не поднять такую? А до сегодняшнего момента я был уверен, что это место выбито напрочь. Как не выбивай... А еще можно ходить и ходить Ну все, чисто Так, вот яма Смотрим Вот так сделаем сейчас Земельку в одну сторону Сыпем Ямка чистая Ничего нету Сейчас я достану рулетку Опа! Так, сейчас паузу поставим. Так, все съемка пошла. Взял пакет с собой. Так, смотрим. 20 сантиметров. 20 сантиметров. Мы сейчас еще маленько выруем, наверное. где-то 26 сантиметров вот монеты О, как бы показать, что видно было вот монетки тут Питак, по-моему а нет, это двушечка две копейки вот еще такая же, две копейки. Серебро есть. Серебро советское, ранние советы. Ну, белончики. Вот еще серебрушка. Есть где-то царское там серебро. Короче, империя. Вот такая коробочка. Их здесь немного, вон всего лишь, да, сколько. Сейчас я ее закрою. Попробую сначала без земли, вот так вот. Убираем отсюда все. Опа. 87, 88. Четкий сигнал. Чтобы быть точнее, я вам сейчас прям покажу наглядно. Так, как бы мне взять это все в руки. Вот так возьмем. О. Вообще вожу он, где аж над землей. Так сделаем сейчас. 30 сантиметров глубиной как бы мне вам показать вот так поставлю не упадет, надеюсь так вытаскиваем коробочку и копаем ямку глубже. Вот так. Опа. Вот штык провалился. Смотрим теперь пару летки. Сантиметров 30 сантиметров Я думаю, этого мало, наверное Ставим Надо еще почистить маленько Фу. Ох, как они меня кусают, а Сейчас мы это дело исправим Фу. Фу -фу -фу -фу -фу. Фу так 30 сантиметров вот так если показать ну я вот так еще опущу для точности штык лопаты вот отсюда видно что даже штык ниже земли штык лопаты теперь посмотрим сколько у нас длиной сам штык Штык у нас длиной, вот так положим часы Штык у нас длиной ну вот чуть меньше 30 Если вот так смотреть да? 28-29 Ну получается, что штык углублен Если его даже не топить Вот углублен Смотрим, что нам покажет прибор Четкий сигнал Вот так сейчас сделаем Как я хочу себе камеру Будет хорошую На голове, чтобы была они а в руке 94, 95 Отлично Смотрим дальше С другой стороны 99, 96, 94 так, теперь мы берем, делаем следующее. Сейчас ставлю лопату. Это у меня как место штатива. Батарейки надеюсь хватит. Вот так вот. Фу, жарко стало. Это 30 сантиметров у нас глубина лопаты. Берем пакет, заворачиваем. И чтобы я долго ее потом не вытаскивал, мы вот так сделаем сейчас. Оп, и все, и земельки, все засыпаем. Засыпаем все землей. Даже вот эту корку поставлю. И вот это О, все вот сейчас она будет поинтереснее смотрим самому интересно сейчас смотрим 87-88 и маленько чернит ну-ка с другой стороны обойдем поднимаю выше сигнал четкий отличный сигнал 30 сантиметров теперь делаем следующее ставлю на место ничего когда-нибудь разживемся и камеру нормально возьмем выкапываю все. Здесь копаем ямку. О, кто-то звонит. Алло. Да. А я это, эксперименты тут провожу на поляне. Клад закапываю. Ну, проверяю, насколько он глубину берет. Все свои монеты собрал в этот контейнер, в пакет, и пробую. Прикинь, сейчас, стой, стой. Пришел на поляну, <coughs> но ну, уже по которой я ходил внизу. Ну думаю, сейчас ямку выкопаю, закопаю, поэкспериментирую. Подхожу, вот, смотрю, скошенная трава, думаю, дай чистое место найду. Катушкой бах-бах, смотрю, сигнал такой охеренный. Ну думаю, какая-нибудь шляпа там, может, большая там. И так небрежно покопал. Выкапываю трояк, короче, охеренный. И я его лопатой шортнул, блядь. 1924-й, ну, эти вот, после, после, после Николая. Ну, офигенная бы, я ее прям лопатой шмякнул, блядь. Так, блядь, обидно стало, думаю, знал бы. И я уже говорю, я просто эти все места уже исходил. Я не, ну, даже не надеялся, что здесь трояк попадется. Но.. Вообще, блядь, просто пришел, и думаю, дай я вот сюда встану, пришел к проект нашел. Ну давай, ага. Так, ну что, сейчас я камеру опять поставлю вниз. Вот сюда. Прибор. Кстати. Прибор у меня. Бор показывает два деления то что батарейка батарейки маленько подсели о даже видно два деления и стоит не на максималке глубина на всех металлах в режиме про а глубина на одно деление меньше от максимального вот так вот просто я на всю никогда не ставлю нет, я не люблю, Нашу ставить, он маленько подмискивает. Ну чай, я на кнопочку нажал. Выкапываем еще в ямку поглубже. когда я хожу думаю вдруг я уже тысячу раз поклады прошел И не знаю как он звучит на какой глубине поэтому решил провести такой эксперимент вот лопата вот тогда будем смотреть смотрим глубину вот так 40 даже 40 с лишним все вот отсюда мерить 43 ну пускай будем считать 40 40 сантиметров Блин, надо было веревочку трое в любом случае О! сейчас посмотрим Фух. сейчас сначала так глянем то может даже брать его не будет неудобно так вообще с телефоном можно даже не берет ну-ка сейчас на максималку сделаю не тишина черная еле еле ну с другой стороны ну я бы точно выкопать бы не стал Так, ладно, сделаем по-другому. Еще раз замерим. Опа. Видео будет все дерганое, Потому что камера в руке. Получается даже не 40. Около 40. 38 сантиметров. Если отсюда смотреть, снизу прям я голову к земле преклоняю. Так, да, возьмем, подсыпем малеха. Вот так вот сделаем. Сейчас посмотрим, сколько это получилось у нас. 32... 30... Это чтобы... Ну, я еще катушка над землей вожу 32 сантиметра до Крышки А, нет, получается До земли, до земли, да 32 сантиметра Пробуем Сигнал четкий Если прямо около земли водить 88, 99 Ну такой, как бы сомнительный немножко Потому что его можно проскочить Так как я хожу, допустим, вот так вот Вот в таком вот режиме Я бы он, наверное, проскочил Если вот, вот, допустим, я иду Сейчас лопату уберу Иду, иду, иду, иду Ну хотя нет, я бы он не проскочил на всей мощности показывает ну, два деления батареи но я думаю это ни о чем не говорит короче сейчас узнаем точно где рулетка ползаю по земле До крышки банки у нас 28 сантиметров получается дома нет ровно 30 ровно 30 сантиметров потому что они лежат у меня на донышке так ставлю свою видеокамеру опа Так, все видно. Получается, что у нас получается? Что 30 сантиметров до монет. Потому что монетки лежат. Вон еще сколько сантимов. Фу. Еще раз опустим. Еще раз посмотрим. сигнал я бы она не стал копать поднимем еще чуть-чуть немножко буквально вот этот я бы однозначно стал копать тут уже Ну Клады наверное такими не бывают Маленькими Так что вот такой вот Кладик Наверное никто не закапывал Но если бы закопали Чуть глубже 30 сантиметров я бы его уже не поднял Ну а если горшок Там по любому уже глубже Возьмет прибор вот такие вот дела. Теперь я хоть сам буду знать точно. Ну-ка, еще раз для себя просто замерю. 30. 30 сантиметров дал монет. А ну-ка, еще попробую один момент. Возьмем-ка мы сейчас допустим николаевскую копейку и положим ее в ямку все нет монетки нету монетки вытаскиваем берем тогда двушечка Сейчас на хорошую найду ее, есть А, вот, пятак возьмем, Николаевский питак. Бросаем. Нет пятака. 30 сантиметров. О, вот это я туплю. Прибор-то не работает. нет пятака прибор работает пятака нету ну и все можно не экспериментировать 30 сантиметров в земле не засыпаны прибор не видит еще раз двушку большую положим С Сигнумом 72-72 МФТ Очень хотелось бы проверить Как бы он Себя повел В такой ситуации Так, а теперь давайте возьмем Две двушки Я вот не знаю, что это за двулька А, Николай первый Две двушки Одна целая, а другая стертая вся Ложим их одну на одну И вот так проверяем Нету монет. Все, эксперимент заканчиваем. Ясно, что Гары Т. Про вот такую кучку монет, даже засыпанную, да, берет на 30 сантиметрах. Это максимум. 30 сантиметров глубиной. Вот такую кучку монет. Ну, единственное, есть надежда, что горшок не пропустит он на 40 сантиметров. Все.